Всем привет, ребят, что сегодня обрабатываем бэки, даблы, даблы бэки, урок будет очень, точнее обзор на эту обработку будет очень короткий, как бы там делать хрен почти, но все же давайте посмотрим, все, залетаем. Так, насколько мы помним, в прошлом уроке у нас вот эта вот дорожка с бэками. Эта дорожка отправлена на группу с бэками. Группа с бэками отправлена на общую обработку, дабы это звучало едино, да? Сведено все, чтобы было вот одинаково. Вот. А на конкретно на вот этой вот группе с бэками мы будем обрабатывать чисто бэки. А, вот. Так, еще. Бывают такие моменты, не бывают такие моменты. В основном все пишут бэки в две дорожки, лево и право, да? Чтобы, чтобы развести по панораме их. Вот. Но бывают такие случаи, вот как вот с чем столкнулись мы. То есть, это записано все в одну дорожку вот как ее решить сейчас покажу это всем известная такая тема но просто мало ли <coughs> вот самое главное вот внимание свое пожалуйста вот сюда чтобы вот эта дорожка была в стерео иначе повешивший плагин не будет работать так как нам нужно а нам этого не надо все залазим модерейшн за плагины в даблер стерео, все, слушаем как это звучит, сейчас будет очень плотно звучать это все держи, братишка, вот, то есть звучит лево, право и середина, середина нам не нужна, центр у нас уже есть, это ведущий вокал, все, убираем середину она здесь убирается, вот, все, мы ее убрали <кхе> все, теперь это будет звучать лево-право, держи, братишка все, чего мы и добивались все, заходим в бэки в группу бэки <кхе> Вот, в референсном треке, который я следил, который уже готовый. У меня эти бэки они звучали типа как бы эффект телефона, что-то рации. Вот сейчас к чему мы будем идти. Ну, постараемся. В общем, сразу смело срезаем до 500 килогерц, срезаем минус 6 децибел на этой же частоте. Слушаем, стал высоким слишком почти так же срезаем еще вверху высоких частот. Тут не остаться лишним. чуть-чуть добавим. Стал высоким слишком. То проживет так не остаться плишненько. Нормально. Так, это меня устроит. Так, еще что можно добавить? Добавляем, эм, заходим в эквалайзер, пакет плагинов Waves. Нет. Еще раз. Mm -hmm. Вот, вот такой эквалайзер, он уже сразу с пресетами, можете сами пощелкать, у кого есть, у кого нет, скачайте. Пощелкать, я вот сразу однерка выбрал, все, мне вот это а, пресет меня устраивает. Лишним. Тише. То есть с ним и без него. Тише. Вот. Все, послушаем с ведущим. Дистанцию держи, братишка. Все, как бы он и не мешает ведущему вокалу, и как бы он читаемый, да? То есть, вот, вот, что нам нужно было. Вот, с учетом того, то, что он стал как бы тихенький, но в то же время читаем, сюда можно навалить просто хреновую тучу реверберации. Заходим в сенсы, и сразу наваливаем сюда вот такой ревербер. Ты в этих разговорах стал высоким, слишком, слишком. слишком. ведь скоро... Все, он еще стал более читаем но, тем, как бы, в это же время он не мешает ведущему вокалу, как я уже говорил. Вот, можно накинуть еще реверберации, ну, чуть поменьше. поезд проживет от не остаться плишненько по полетаем. Все, я как бы доволен. Как бы мне это нравится. Все. Э -э так, так, так, так, так. Э -э можно сюда повешать еще, опять же, тот же самый DLE, который я показывал в прошлом уроке. Вот, только мы заходили, выбирали пресет, да, Echo 3, да. А здесь мы просто повешали его по стандарту. Вот все, он пусть, пусть так вот и, и висит. Мы только выкрутим гейн. Поменьше. Слышно, да? Это будет мешать. Выкручиваем потише, чуть-чуть делаем эффект. А высоким слишком. Все, я думаю, этого будет достаточно. Слишком скорый поезд не остаться Я даже думаю, можно немного еще высоких срезать. Полютует по дворам, но мы все сбросим тише Суки навешают клише, а мне подняться выше Чтобы порадовать родных и ощущать всех близких Я залетел сюда не первый раз, такой вот мыслью добро набито Ну, все, я как бы, меня устраивает Все, держи, братишка, ты в этих разговорах стал высоким слишком Все, пойдет, а, так, все, идем к даблу, дабл, у нас есть дабл чтобы он хотя бы немного отличался от бэков, надо его обработать, ну, соответственно, по-другому. Все. эта дорожка даблов. У нас она отправлена в группу даблов. Даблы, группа с даблами у нас отправлена а, в группу общая. Так же, как и бэки. Все. Заходим в даблы. Так, нет. По такому же принципу мы ее обрабатываем. То есть, закидываем сюда на дорожку а, даблер. Убираем середину. Все как. Как бы... Все, круто. Еще круто то, что он исполнил это все почти вот в такт по таймингу. Вообще все шикарно. Это круто. Не приходится в где-то в ревой спро или там ножничками подтягивать. Все просто сразу готово. Круто. За это Тихо. Ему вообще большой респект. <coughs> так. Ага. Ну и че, я повешу сюда, просто эквалайзер. Про кью. Также срезаем все это дело до 500. Ещ больше, наверное, схерачиваем и побольше сейчас посмотрим. Это искренний праздник. Бою, как кратник. Это брать Бог Обык, лучший соратник. Людопро а, набито до конца и на душе, как искра. Это испавить крайних. Каждый раз тайна избавит от лукавого, обнажит рай нам Это искренний праздник, бою как кратник, Это брать бог обык Вообще как искра Это Избавить крайних Каждый раз тайна Избавит от лукавого обнажить рай нам можно даже сделать ее чуть-чуть погромче, я думаю. Это искренний праздник, баюка, кратник, это братик, бок оба, с... Пойдет. И сейчас мы сюда закинем, опять же, дохренище реверба. Ну не дохренище, ну, нормально. На конца и на душе, как искра. это исповедь крайних каждый раз тайна. Избавить от лукавого обнажить рай нам. Этот искренний праздник, баюка, кратник, это братик, бок обак, лучший соратник. Наверное, я думаю, надо чуть-чуть подрезать еще низа. Uh, лу... Вот и все. Вот так я здесь обработал даблы и бэки. Больше мне нечего сказать, ребят. Все, подписывайтесь на канал, смотрите меня, ждите видео. Следующее комментарии, пишите в личку, спрашивайте что-нибудь, давайте общаться, давайте вообще дружить, я не знаю, наконец-таки. Все, до новых встреч!